снова видеть тебя ну давай тащи Люди да, интересно дискардом балуются Штарным еще или уже этот какой-нибудь другой? Кто? Что? Че? Ну чернокнижный какой зулок дискарт интересно, каким балуются люди? Сейчас, кстати, мало этих, кто знаешь, там на квайцах короче, то мало кто стандарт играет. Обычно бедолаги, короче, дискард... Дискард лок. Так, тогда на второй ход четыре три нормально. Да. <связь> все могу все выебит нахуй. Ты слышишь, я вас за... а, пусть собирает. А другой отдал, да? А чё делать? Да ладно, Ну молотом его забирать надо, а чё делать? Сейчас рассказаемо. Это ты, повелитель. Ой, я Пират воин, что, нормально вообще? Пират воин? Да этот это ну, топовое, а? топовый? Конечно, тир один колоду. Плюс у меня еще легендарка есть на война. Можно что-нибудь получить. А, она в, в, в пирата не канает. Ну все равно будет сюрприз. <звук> да ладно, где Радуйся, радуйся. Под убой отдал сорежника зачем-то непонятно. Ну. No. Ну просто в темп поставил. Как, блин? Вот ну, тебе в темп Если ты эту катку проиграешь сейчас, да? У тебя будет новый никнейм не Пахман, а Рахман. Рахман? ха давно уже такой. Это ты, Повелитель? Так, вот дилемма, блять, смирение ему кинуть или яд поискать. Наверное, поискать стоит. Отлично. Может быть после этой капки я стану пакманом обратно. Ну ты же еще не проиграл, ты еще не стал ракманом. Да, рак, маврит, хуя, должно Безумный, раз у тебя Ктун, безумного бери. Да, и освещением, С... да? И Зачем? Не надо, ставь, ставь, ставь безумного, пускай бафает Тектуна. Я проливаю флорил во имя Ктуна! Во имя Ктуна! Короче, я тут драчился и купил корожан, нахуй. как ты еще не вставил? там конь на этого выпал, как Нет, Маркет. Там, это... там, хор... там Мидиф там. Медиф там. Сейчас попал. заиграл. Сейчас заиграл. Интересно. Кто Медиф? Угу. Mm -hmm. Не, ну я-то еще не все уровни купил, нет, только Лакей выпал. Mm -hmm. Ну вот тебе и освещение есть, куда теперь убирать со стола эту фигню надо. Чё за херня, блядь? Страж порядка, наверное, как раз туда. Ну, так нет, если. Атака этого существа... Ага, это плюс один-один ему сейчас упадет. А, ну, да. давай. За нервнича, за нервнича. Сука, как раскопает что-нибудь. Зачем меня призвали? Ты называешь это оружием? Ну, защитник холмов, ищем таун какой-нибудь, я думаю. Ну вот этот за 7 бери божественный щит и вот нафига на, на двух своих. Я защитник холмовка штоповая карта, да? Да, с нее там можно такой накопать, офигеть. Площадь да, легендарку мне фиг делать раскопать. Так много возможностей. Где тунишка, блядь? Тунишка еще с вероятностью 50 на 50 у тебя в этом, в колоде. Интересно. А зачем волка, волка, волка, чувак? Да зачем волка-то? Сейчас что-нибудь в рывке? Ну, в принципе, да. Может быть, даже ты прав. Ну, а что, ну, поставить равно. Вряд ли уже что-то с рывком. Нет у него деми... демонты 5-7 или сколько он там ужаса такой. А -а -а -а -а. Ну да, да. <звы> он малым защищает меня. Не стать мне Давайся, чувак. Сейчас что-то тапаться будет. Вот, вот он, видишь? Да, ну ему не зашло. Я. Вот он, вот он, блядь. <связано> Спасибо вам за победу. Да, 250 пыли есть уже. Я сейчас пак открывать буду. Ну давай, легендарка выпала. Да. Ну как-то так не выпало. Ну ладно.